И снова, здравствуйте, продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу И сейчас мы уже сделали растирание, уже нанесли масло на тело человека, да, и подготовили его к вибрациям, к вибрационным техникам А я вам говорил, что у нас практически везде включены вибрации Ну, вот, например, когда мы начинаем, да, мы уже вот начали раскачивать его, да, это уже мы задаем волну Вибрации используем совершенно разные, в разных плоскостях, в разных координатах, да Стараюсь все больше и больше расшатать все сочленения позвоночные реберно-поперечные да, крестцово-воздушные ну и так далее вот первое у нас получается три части в э основных техник первое это плоские координаты да, то есть параллельно плоскости стола комплементарная плоскость э -э здесь мы э проводим движение змейка с раскачиванием да, то есть продолжаем закрестец раскачивать основанием ладони и запускаем по вертебральной мышце, мышцам, вернее, в нашем числе, да, вот такую змейку. То есть движение похоже на двойной кольцевой захват. Второе, 1 А, это было 1 Б, это тряска осины. Мы не единственное движение, которое делается наоборот, от, не нет бедра, да, который мы обычно делаем, а от Курочку в пальцев для этого руку выправляем и вот прямо сейчас попробуйте так сделать. Видите, локоть не трясется, плечо не трясется, трясется именно пальчики, так что их не видно практически. То есть уперлись и потрясли. Сли. Почему называется тряска осины? Ну это условно. В качестве эксперимента можете выйти в лес, зимний, осенний, неважно какой, да, к орешнику подойти, к березе, к осине, да, примерно толщиной с руку, вот такого дерева, поставить на ладонь. Пальцами не касаемся и постараемся его вот так вот растрясти. Движение волна пойдет до самого верха и посыпется листва, либо орехи, либо желуди, ну что-то у вас либо снег, да, что-то у вас должно посыпаться. Вот теперь давайте посмотрим. То есть это такое быстрое движение, похоже на тремор. Я его вот так изображу. Быстро-быстро-быстро Растрясаем спину и поперечные отростки вот здесь. Значит, первое движение, вот мы раскачиваем запястье, ой, запястье, в смысле, за крестец. Вот этот двойной кольцевой захват вспоминаем, да, когда мы вот разминали большие пальцы, а это руки ходят против друг... пальцев другой руки. А здесь у нас вот она мышца, она уже, поэтому захват у нас вот такой вот узенький получается. И она должна вот так вот идти, вот замейкой, да. Но этого мало, мы добавляем вот этим запястьем еще и движение вот такое. Вот как мы раскачиваем и растрясаем человека. Тряска сины опять начинается с крестца. Вот рука прямая поставили, да, и делаем шаг вперед, чтобы весь тел в паразит движения переносился вот сюда. Смудаем своим телом, вверх, декомпрессируя его вперед и вниз примерно на 45 градусов. такое движение. Следующее движение похожее, да, только оно называется каблучок, потому что мы как бы вот киваем или каблучком подбиваем. Значит, проходим э, плавающие ребра и зону, где нету поперечных сочленений а нас интересует именно они. То есть э, хрустит позвоночник и не конкретно сам позвонок. Вот этот вот, да? А хрустят именно боковые, там задние, поперечные и его всякие. Вот мы их расшатываем таким образом. Пропускаем вот это место, пропускаем плавающие ребра, за ними почки находятся, и идем выше, вот, примерно вот, от десятого позвонка, грудного, да, получается вот такое движение вверх, так вот вверх, мы подбиваем его, вот такое вот движение, эта рука пошла вниз, а эта рука за пальцы вверх, ну берегите свою запястье, Во запястье должно быть размяты, чтобы не повредить себя. То есть здесь вот опять мы с крестца спускаемся, промахиваемся мимо асистых сбоку идем по повелитебральной мышце, тут чуть-чуть расслаблено, а вот тут уже можно посильнее, можно амплитуду быстрее сделать, можно посильнее, вот я всем корпусом продал его, да, а тут уже можно маневрировать амплитудой. Это получилось у нас движение вниз по вертикали и вперед, то есть уже у нас добавилась третья координата Z, получилась декартовая координата, да. Мы вышли из плоскости. Вот нас интересуют вот эти вот, видите, синенькие показаны, это астистат А вот сбоку это вот асти, э, поперечная астистка, вот если так отодвинулась кожа, да, пожалуйста, потому что вот они видны вот. Вот поэтому сюда в основном движение у нас в них, можете пощипать, вот они здесь находятся. Вот, поэтому в них мы как бы вот бьем снизу вверх. Следующий координат у нас цилиндрические, то есть мы будем вращать тело вокруг оси, оси позвоночника, естественно. Значит, изначально, вот прощупываем позвонки, ну, в данном случае нам диагностики не очень нужна, мы просто пока еще массаж делаем, и по осистым отросткам, вот они как пальцы, да, вот сзади торчат, мы должны понимать, ровно они или нет. Если они повернуты, значит они эротированы, сам позвонок, ну, как у Боротина, помните дело? Вот, то есть нам надо сейчас, тык-тык-тык подстучать в каждую осистый отросточек прям в него ну вы не бойтесь вы сначала с этой стороны потом с другой стороны да вы во-первых ничего не повредите и не надеетесь что вы прям его возьмете и пальчиком вот так повернете там достаточно все жестко вы его не развернете наша цель только расшатать да добавить больше мобильности движение состоит из трех частей вот само подшатывание да вот мы подбиваем его и за ребра видите подкручиваем вот, вот крутится Извини, немножко болезнь здесь. Вот. Второе движение – это выжимка. Вот мы как выжимали, да. Так и тут же выжимаем. Только мы больше делаем упор на большой палец, чтобы попасть как раз между параллельно мышцами и арсистным отростком. Вот в него как раз мы подбиваем. Ну, смотрите, как угодно можно зайти в тело человека. Кто терпит, можно вот так вот зайти, да. Кто не терпит, можно вот так вот вот наши пальцы здесь можно чуть по диагонали можно вообще вот так плоскости давить да чтобы помягче было вот это выжимку мы делаем это подбиваем и заодно еще мы тестируем подушечка пальцев она очень чувствительная и мы вот проводя так вот медленно тестируем где что не так в организме где-то идет мышечный тяж вот такой да где-то какое-то уплотнение появилось где-то может быть там липома где-то, может быть, там позвонок слишком повернут, да, он прям чувствует, что он вывернут сюда вот в сторону, да. Ну, в общем, что там мы там обнаружили? Где-то наоборот ямка будет какая-то, да. Чтобы понять, что здесь нас пальцев, вот можно такой эксперимент провести, да? Ложку согреваем, смазываем маслом И гонечко, не хватает масла, буквально капельку надо. так я даже не держу практически да вот вообще легонечко-легонечко вот ведем главное нам научиться чувствовать чувствительность чувствительность наших пальцев то есть, в этот момент мы можно и в эту сторону, вот просто, просто для диагностики такой есть, в этот момент мы отключаем голову отключаем сознание свое покажи наверх то есть, мы не смотрим что да, чувствуем пальцем то есть через пальцы нам должен должен передаться в мозг что где-то не так. Где-то будет бугорок какой-то, да, ложка закачается, где-то она застрянет там вот, вот раз и не идет дальше. Да. Где-то что-то еще будет, где-то она там повернется вот так вот. <coughs> То есть где-то что-то будет не так, да. Вот мы чувствительно своих пальцев как бы настраиваем. <coughs> и также вот легонечко, не сильно давя, да, большим пальцем мы входим и щупаем, где что там происходит не так. Для себя это все как бы регистрируем, с чем потом мы будем работать, да? У человека можно подтвердить какое-то доказательство, так вот у себя вот тут что-то не так, ты чувствуешь, да, болит. Есть, да? У -у -у. да, вот тут немножко болит, да? А вот тут он напрягается, тут мышцы просто склонны. Уже расслабился, сейчас уже легче, да? У -у -у. Вот расслабился, сразу уже легче стало. Вот, то есть, также мы его вот как бы протестировали и сами его предупредили. Тут проблема, тут проблема, это будем делать, это будем делать, сюда, сюда рыбу заворачивать, это оставим на потом, а это приходи вообще в следующем году. Но это, конечно, шучу, дорогие друзья. Вот, запомните, три вида координат, да, плоские, это вот в этой плоскости мы расшатываем. Трехмерное, 3D, это мы вот туда продавливаем. И цилиндрический, это мы вот так вот его, как бы, играем, как на клавишах, на российском с тык, тык, тык, тык. Может, играем в гамму, да? Ну там уже не хватает голоса. На файцет перешел. С вами был Олег Алавгудвин. А в следующем видеоролике мы продолжим нашу программу обучения. И там будет еще кое-что интересное. Мы перейдем на более жесткие методы, на кулачковые техники. Дело в том, что когда мы не дали палец, это мы в первый раз показали тело человека его подсознание, что будем работать еще глубже. И перейдем уже к жестким методам, таким жестким проминаниям. Ну, об этом в следующем видеоролике. Если вы настолько смотрите в YouTube, вы потеряете все видеоролики. Лучше приходите сюда. Обучайтесь здесь, мы вам поставим руки, и вы уйдете в понедельник готовым специалистам. Пока-пока.